Наша компания Автототем на Варшавке предлагает несколько вариантов защитных покрытий для кузова вашего автомобиля. И сейчас мы рассмотрим одно из них, это гидрофиниш. Данное покрытие сохраняет свои свойства в течение двух лет, придает лакокрасовому покрытию насыщенность и глубину цвета, а также обладает твердостью в 9H, защищает кузов автомобиля от мелких царапин и сколов. Капли объединяются и сходят с кузова шторой. Это позволяет вашему автомобилю оставаться чистым в течение долгого времени.